Здравствуйте, я Игорь Колесников, врач, ортопед, имплантолог со стажем 19 лет. Устанавливаете импланты по шаблонам, но на этапе протезирования все равно всплывают неприятные нюансы, тогда вас посещают мысль, что если бы поставить имплант немножко глубже, правее, левее, вестибулярнее. Ответ прост. Сначала полноценная протетика, затем шаблон. Не виртуально установленный зуб, а именно полноценная протетика. И именно на этом сделан основной акцент первого модуля моего авторского курса. Планирование полноценной протетики до имплантации, использование ее же для различных вариантов немедленной нагрузки, создание индивидуальных формирователей Дисней. Шаблоны без создания полноценной протетики на этапе планирования Немного более, чем просто кусок пластика с отверстиями для гильз. И да, вы можете взять данные своих реальных кейсов, соответствующие заявленной тематике, и мы рассмотрим их на практической части нашего курса.